здравствуйте друзья хочу вам показать отреставрированную мною картину картина сделана на основе керамики очень интересная Но я с ней провозился практически полгода что собственно говоря почему провозился потому что вначале надо было керамику отмыть от старых слоев клея и цемента, заново все собрать, сделать основу. Рамка старинная была убитая. Подобрать вот такую рамку и у меня все упиралось в подборе рамки. но вот, я нашел более-менее достойную рамку, на мой взгляд, и все собрал в один день. Получилась такая вот хорошая картина. Да, кстати, она подписная. Тут есть подпись, сейчас я вам ее покажу эту подпись, вот видно, вот, и на мой взгляд получилось все очень удачно. Так, сейчас я вам покажу ее с обратной стороны. С обратной стороны я все сделал, как говорится, за заподлицо. Чтобы не было никаких выемов, ничего. И закрепил это все, эту вот фанеру на гвоздики. Гвоздики желтого цвета. И смотрится все так Довольно-таки пристойно, аккуратно. Получается, в принципе, кто если захочет подарить такую картину, будет очень хороший и достойный подарок. Так что получается, друзья. Кому интересна эта картина, пожалуйста, обращайтесь. Она в наличии. То есть этой картине мы дали вторую жизнь.